Рунц Северо-Западного федерального округа представляет профессию режиссер театрализованных представлений и праздников. Режиссер – это тот человек, который должен объединить вокруг себя команду единомышленников, ведь он является генератором всех творческих идей. Он должен разработать сценарий, календарный план подготовки мероприятия, график репетиции, связаться со всеми артистами и коллективами, которые будут участвовать в театрализованном представлении. Также он принимает участие в разработке музыкального материала, работает со средствами массовой информации, а также принимает участие в разработке костюмов, декораций. Основные виды деятельности – арт-менеджмент, продюсирование, режиссуры представлений, разработка сценариев, руководство творческим коллективом. Сфера деятельности специалиста, дворцы и центры творчества, художественные коллективы, учреждения образования в сфере культуры, праздничные и рекламные агентства. К основным компетенциям специалиста относятся умение воплощать замысел в режиссерский сценарий, руководить постановочной группой, использовать необходимые технологии и реквизиты для продюсирования. Люди с ОВЗ могут овладеть этой профессией. Режиссер театрализованных представлений и праздников это человек, который делает жизнь прекрасней и себе интереснее. Если у человека есть э, готовность выполнять эти функции, неважно имеет ли он трудности передвижения, имеет ли он ограничения по слуху или ограничения по зрению. Потому что в данном случае речь идет о готовности создавать праздничные события, театрализованные представления, которые будут радовать окружающих людей. Условия труда предполагают рабочий процесс как в помещении, так и на улице, в зависимости от формата и места проведения праздничного мероприятия. Существуют ограничения, которые необходимо учитывать при выборе профессии. Показаниями являются нарушения общения, нарушение всех средств коммуникации и нервные и психические расстройства и заболевания. Получить подготовку в данной области можно в вузах Северо-Западного федерального округа по бакалаврским и магистерским программам направления режиссура театрализованных представлений и праздников. Эксперты считают, что профессия подходит талантливым и увлеченным людям. Если вы талантливы, активны и вам есть что сказать этому миру, то профессия режиссер театрализованных представлений именно для вас. Ведь в нашей профессии главное быть, а не казаться.